Ну шумят, шумят вентиляторы у охлаждающей штуки Ай-яй-яй, что же скажут люди, что мы с тобой никогда не будем И вообще, я тебе не пара, ведь я такая Граля, а ты не тот нет, подожди, останься, я скучаю, я хочу обняться, жду тебя и пью этот какао, я на тебя запала, как же я напала, а мне пофигу вообще все, на тебя залитла я, а я все запомнила каждую мелочь, ну как тут забудешь, когда так любишь, руки и глаза твои самые синие, мама спаси меня, гордость прости меня, а ты такой, ой, ой, что хочется плакать Барабану типа я не дотрога и ты супер мачо, играем играем А чо чо А -я, я походу все серьезно многое Мы спать ложусь поздно В сотый раз смотрю на твою фотку Ведь ты такой красивый без всякой обработки Позвоню нет первое не буду Выпью чай вымою посуду Ну я мое когда что наиграешь меня словами А любви за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 Тебя залипла я. А я все заполнила, каждую мелочь Ну как ты забудешь, когда так любишь? Руки, и глаза твои самые синие Мама, прости меня, гордость, спаси меня А ты такой, ой-ой, что хочется плакать Но я на мобильном, не поворовано Типа я не на трога, и ты супер-мачо Играем, играем, а чё, чё? Каждую мелочь, когда так любишь Ласкает, но я на мобильном мне по барабану, типа я не дотрогаю, и ты супермачо, играем, играем, а чё, чё, чё, чё?